Добрый день, меня зовут Ольга. Являясь собственником помещений в Москве, предоставляю компаниям мне массовые юридические адреса с отдельными рабочими местами для прохождения банковских и налоговых проверок. Если вас заинтересовало, мой телефон восемь девять, два, пять, сто, тридцать, один, Буду рада с вами пообщаться.